Девушка, привет. Блин, чуть не сбила меня. Да, Где? такая нарядная идешь. А, да. Ты так на работу ходишь? Ну, так на свидание надо ходить. Да. Такой ярко, ну конечно. У тебя обед а, что не ли? Не ли? Я... или... Нет, я ходила ну, по рабочему вопросу. Как тебя зовут? А, я подошел к тебе познакомиться. Для... Да? Да. меня Валера. Валера? Да. Как? Лена. Лена? Очень приятно, Лена. Очень приятно. Далеко Мы работаешь? Нет, здесь А кем ты работаешь? Города. Ну ладно, пофиг. <laughs> не знаю, зачем спросил, наверное, поддержать а разговор. А ты что делаешь? Бляж? Да, мне надо друга забрать на вокзале, я вот как раз иду. Слушай, ну ты сейчас работаешь, где то здесь? Там. А В общем, кофе куда выпьем с тобой? Ну, даже не знаю, я как работаю ты? А вообще, по каким дням ты работаешь? Почти каждый день. Кошмар. До вечера каждый день? С утра до вечера? А, завтра, послезавтра выходной. Завтра, послезавтра. Здорово. Я предлагаю созвониться, списаться. Будет время желания. Обязательно да сходим с тобой. Ну, посмотрим. А Давай. Я говорю, что созвонимся. Как время. Я не знаю, что... Ну, у меня завтра, по идее, выходной. Поэтому что-нибудь придумать. Есть у тебя Инстаграм? Давай лучше созвонимся, так будет проще. Блин, вот ты меня ведешь. С нами. Какой у тебя код? Ты такой шустрый вообще. Ну ты сейчас работать идешь Конечно. И... Да, я же просто чтобы не задерживать не успела... тебя. Ты уже телефон мой записываешь? Конечно. Ну, а я уже. А ты уже согласна. что не согласна. Ладно, мы все решим, когда созвонимся. Так, а ты гуляла, что, что Мне на вокзал нужно идти. Mm -hmm. Я сейчас вот и пойду, короче. Mm -hmm. uh, да, на немик. Mm -hmm. А ты? Не mm -hmm. mm -hmm. Мне предлагали переехать на Уруч. Квартира получше, конечно, но что ж так далеко. Mm -hmm. Ну что мы с тобой? Когда пойдем? Завтра? Завтра? Mm -hmm. mm -hmm. не знаю, может сегодня. Может, сегодня? Ну тогда пиши. Пиши. Ну давай, какой код? 29. Давай я свой оставлю, ну, чтобы ты... Ну, как бы так вот, Все. хорошего дня. С вами. Пока.